Привет, друзья! Мы сегодня вместе с моей мамой приехали поиграть со снегом в лес. Посмотрите, как мой снег лес делает снежки. Вот. И вот такая снежка. Мы приехали на снежку. Садись. Дай мне вот эту вот ручечку. Да. да. да? Садись. На кучку их, Алин. На кучку их собирай. Сейчас будет красиво, сейчас Олега сделает целую кучу прям гору. Мы в следующий раз возьмем с собой нашего собачку любимого. Познакомим ребят с собачкой наш. Он хороший. Зовут его Самсон. Он просто куда-то удрал, и мы его с собой не привезли. Следующий раз мы его возьмем и забросаем снегом только с добром. Пока я на минутку отвернулась, Алинка куда-то пропала. Алина! Алина, отзовись! Ребята, вы ее видите? Алина! Где ты, солнышко? Где ты спряталась? Напугала маму. Алинка! Вот вижу. Вот она. Вот, вот. Вот она спряталась! побегает. А вот не сделаешь никого англо? Да, слышу! Класс! А ты быстрее говоришь? Ой-ой-ой! вставай. Прыгай наверх. Смотри, Прощайся с ребятками. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал.